Всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь около вот такого вот интересного магазина. И сегодня я решил рассказать, что же я все-таки кушаю здесь, по чем я покупаю это, ну и какой рацион вообще в принципе может иметь студент, кто имеет, допустим, небольшое как бы средство на это, на проживание, или же, например, имеет какую-то работу, типа байта. Один из самых известных тоже в Японии среди студентов магазин. Мы его назовем то как там, кто зеленый его зовет, кто его там зовет Геома супа. То есть, ну, он переводится как Сакке и Геома суп, супа. То есть это алкогольный и рабочий магазин, вроде как так называется. То есть, в принципе, если вы находитесь в Токио и вы нашли такой магазин, то вам повезло что, но ну, в Токио они частенько, частенько встречаются достаточно, даже в центре города я вот жил, когда на Шиноку, там тоже были эти магазины, вот, но э, здесь, например, где-нибудь за за городом или где-нибудь, например, вот в Канагаве, где вот, я сейчас живу, то есть тат, тут таких магазинов гораздо больше, потому что, ну здесь комбини, они как бы есть, но их достаточно мало, и в них мало чего купишь. А вот так, чтобы овощи, там, еще что-то там, таких вот крупных супермаркетов гораздо больше, чем в Токио. Итак, значит, какие плюсы в нем? То есть, если есть магазины закрытого типа, вот, например, как просто вот в здании, там, на первом этаже такие вот, то в них особого овощей не встретите. Если же вот такого вот, ну, как сказать, супермаркет открытого типа, скажем так, не в здании, а сам по себе, то вот рядом с ним обычно вот еще стоят овощи. То есть, и в принципе, цены достаточно ну, как бы приемлемые. Если вы только-только ну, приехали, и у вас мало денег, я вам рекомендую закупаться именно вот в таких магазинах. Так, ну, например, да, сейчас я возьму корзинку. Вот мы пойдем прям по порядку сейчас. Вот смотрите, вот морковь 78 йен. Вот чуть повыше тут, 5 штук, 98 йен. Это очень дешево. Это в, в обычном супермаркете где-нибудь в этом комбине, да, там две штуки за 100 с лишним йен продают, а здесь вот эти за 78, 3. Ну, то есть вот что нибудь там, например, там такой вот выбрали. Можно морковь. Ну, те, кто вот привык есть картошку, вам тоже вот повезло. Здесь очень много картошки продается, очень много. То есть, ну, это не все, как бывает, еще вот вторая вот полка занята. И достаточно приемлемая цена, всего 105 йен. Ну, то есть, вот смотрите, это вот верхняя, это без налога, нижняя с налогом, то есть, цена. Соответственно, так вот выходит. То есть, лук тоже. Ну, я, я в принципе, тоже все купил, мне особо не надо. То есть, как бы обычный рацион какой? Ну, например, картошку можно сварить или пожарить. Да, это например, вот парочка таких вот э, пакетов, примерно 210 йен входит. Лук там, ну, вот такой один пакет хватит, например, взять за 105 йен. Можно салат себе сделать, если там вы любите салаты, типа там летний, там помидоры, огурцы, перец, вот перец 170, правда он здесь немного дороговат. Вот огурцы 213 йен. А, там 3, 3 штуки по-моему, да. И ну это, они что-то подражали. Обычно вот они с желтым ценником около 150 или 130, 130 стоят Где-то так. Но. И помидоры. Помидоры здесь тоже сейчас что-то дороговато. Они иногда бывают в таких вот в тарелочках. Тоже здесь вот выложено. Вот. вот, вот там вот. Лежат. И они стоят примерно э, 250 йен за большую тарелку. Там около 6 или 7 помидоров То есть где-то так Уходит ну, что дальше пойдем Тут авокадо, вот всякие тут Яблоки Кто любит. Бананы Бананы вот тоже дешевые 100 йен Упаковка из там 3 бананов там есть, Всякие сливы Сливы, персики Арбузы уже сами смотрите, вот я уже говорил, вот эти вот грибы вот за 140 йен, за 150, да, подходит для жарки хорошо. Майонез, вот самый дешевый тоже майонез, вот такой килограмм майонеза, вот, 320 йен, я беру обычно для салатов и вот кетчуп вот здесь. Ну лучше брать большой килограммовый кетчуп, 190 йен, в принципе нормально, правда он не острый, ничего там, обычно кетчуп. Вот, для любителей кимчи, пожалуйста, вот кимчи, 170 йен, и даже вот 160, вот это стандартная справа, а вот слева она там большими кусками кимчи. Ну, если вы не любите замороженный куриц, пожалуйста, вот не, не мороженое. Правда, она стоит немного подороже. Видите, да, 1100, 1500, 1000. Так что можно есть еще с картошкой вы например скажете да вот если взяли картошку пожарить например да там ну естественно с ней можно взять к ней курицу я бы рекомендовал брать вот курицу я беру обычно вот такую 2 кило за вот сколько там 860 йен, 860 йен, 2 кило замороженной курицы все норм без костей этого как его никаких там вот в мороженого воды внутри льда нету все чисто то есть как бы размораживается практически с минимальным количеством воды очень даже неплохо такая курица это ножки ножки без костей вот эта вот верхняя часть ножки далее что еще вот можете взять вот сардины они же как бы шпроты Сардины, вот вот здесь вот шпроты, да, есть тоже. Для бутеров, например, очень даже неплохо. Или же для макароны. Макароны вот покупаете там за 100 йен полкило и вот такую вот баночку или две баночки шпрот Ведь сардин, точнее, Это за 100 йен Соответственно, вот пожалуйста вам один раз поесть будет 200 иен всего уходить. Ну, макароны вот, пожалуйста, я вам покажу здесь 90 йен за полкило, их хватит на нам. Но на неделю точно хватит, ну или там если не каждый день есть один раз варить, полпачки где-то уходит порядка где-то на, то есть на неделю соответственно, это где-то пачка уйдет где-то за 4 дня вот, 90 йен ну очень дождешь далее, что еще хорошее вот соус такой вот. вот вот этот вот пицца соус вот тоже вкусный достаточно, но вкуснее, чем кетчуп. Вот. И также, если вы любите поострее, то вот рекомендую вот такой вот, вот, вот. Спайси, спайси чили соус. Очень вкусная штука. Стоит недорого, 250 йен там, за килограмм, почти, ну 800 грамм. Тоже очень вкусный такой, как кетчуп, но он немного поострее, такой соус чили. Соответственно, если вы, например любите там диету или какие-то там йогурты скажем так с фруктами то вот пожалуйста как я говорю вот этот самый дешевый йогурт вот он 140 и он стоит. можете взять вот чуть правее вот такой вот за 96 тоже хорошая штука я обычно в нем это самое мариную мясо вот в таком вот. он без без этого без как бы сахара без соли не кислый ничего такой но в нем как это считай, как в молоке то есть можно мариновать то есть практически Или как майонез некоторые марино но ну, а мы продолжаем Если Хотите, то есть вот колбасу взять например ветчина вот кстати недорого стоит сейчас скидка видимо на нее 477 я до этого она стоила дороже нужно даже глянуть чтобы у вас не было такого ощущения, что вот тут на, на эту самую, может быть, там она стоила дороже, вот, не дороже, точнее, вот, пожалуйста, эти 495, ну, скидка невысокая, где-то 20 с небольшим йен, но все-таки хотя бы так. Ну, я обычно беру вот сосиски, потому что здесь килограмм сосисок, да, за 500 йен, пожалуйста, там с макаронами, с картошкой, с чем угодно, прям подойдут хорошо, вот такие сосиски там они, ну, курино-свиные, то есть, если их любите поострее, вот, можете взять такие сосиски. Вот, вот этот знак, вот этот знак означает, что это острое. Если вы там, например, в магазин зашли, не знаете, как это определить, что острое, что нет, вот, знаете. Либо, если вы любите там куриные такие вот рульки, вот, пожалуйста, вот куриные эти, типа нарезка такая копченая, немного курица такая тоже. Но она немного подороже, там, считай, тысяча йен практически за килограмм. Масло. Вот масло без... обычное чистое масло. Оно дорогое здесь. Без соли. Стоит 470 йен. Вот. 400... А, сколько даже? 400-200 грамм. Дорого. Сыр плавленый. Вот, рекомендую, такой вот вкусный достаточно сыр. Вот. Если любите для сэндвича, то вот... Типа такого нарезка тоже беру постоянно. То есть для сэндвича очень даже подойдет. За 300 йен, 300 грамм, 20 кусков там. Соусы какие-нибудь для пасты, например. Вот, кто любит макароны, спагетти, вот, пожалуйста, здесь продаются также соусы разные. Например, вот э, томатный соус так далее. Тут можете взять. Если вы любите, например, консервы, вот рекомендую вам попробовать. Ну, что-нибудь из таких вот, вот, вот неплохие это ну, как тунец, да, к примеру, сладкий или соленые, неважно, вот санма ну, тоже неплохая вот рыба, тоже 100 йен за консервы, в принципе на один раз покушать он платит. кукурузу, вот пожалуйста, вот такая вот, вот баночка кукурузы тоже 80 йен стоит, вот. огурцы маринованные 170 йен, ну это если там для сэндвичей вы там что-нибудь любите экспериментировать, Сахар, вот чтобы вам найти, вот сахар выглядит вот так вот, ткань вот. вот же вот такие вот, то есть, то есть, запоминайте, потом если что, то есть как бы в магазине вы когда придете, можете найти спокойный, соль выглядит по-другому, вы там любитель мороженого, ну тут в общем на выбор офигенный, то есть цены соответственно дешевые все, за упаковку 10 штук, 200 йен. А вот то мороженое, которое я показывал в Дон Кихоте. Оно там стоило стоило, здесь оно 84 стоит, пожалуйста. Видите, разница сразу на лица. Кофе, стричка, если кто любит кофе пить, пожалуйста, кофе. Любое там, не знаю, ну, не с кафе я не особо люблю. Я бы лучше взял какой-нибудь там, вон, Голд, какой-нибудь, Грандос, там, Голд. Неплохой кофе. Или же, ну, Юсес... Иосос. Тоже так себе. Вот. Или чай вот. Вот такой вот. Например, вот беленький. Вот тоже неплохой. Дажанинка. Также вот для кофе есть вот такой вот крем. Крем. Как это? Сливки сухие. Тоже очень выгодно. Полкило за 200 йен. 230. Берете все. Зеленый чай. Ну, здесь небольшой выбор. Но все равно. Для любителей зеленого чая. Вот. Разного рода. Вот, то есть есть листья. Есть такие обычные. В пакетиках. То есть... Пожалуйста, можете выбрать любой. Тут также салфетки, всякие посуды одноразовые. Там для тех, кто в поход собирается еще куда-то. Также вот здесь продаются эти ну, как, губки. Ну, я тоже беру, потому что что дешево, 73 с Дешевле, чем в 100 иеннике, соответственно. Чего бы не взять-то. Также полотенца вот, вот такие вот. Рекомендую, если у вас, например, только приехали, нету еще ничего своего там, никаких полотенец, ничего. А вот, вот вот такие вот. 10 штук. 800 йен, пожалуйста. То есть одна штука за 80 йен выходит. И такие, на, знаете, на каждый день, так, чтобы там руки вытереть, что-нибудь еще приготовить. Если вы, например, лини... ну как бы вот вы приехали, вы не знаете еще, как готовить, или у вас там нету особых денег, средств, там вы там, например, у вас только кипяток там есть, то вот, пожалуйста, одноразовые. как Одноразовые, но эти как вот такие супы, так скажем, рамены всякие там и карри и так далее. Также вот якисоба вот там стоит Пожалуйста, можно взять вот здесь вот купить, например, штук 6 себе там на неделю. Вполне хватит. Вода здесь всякая там кола. Вот, пожалуй, 90 йен. Фанта там 150. Ну, это, конечно, фанта дорогая штука. Поэтому стоит. Пиццу 10 штук 160 йен. Очень даже дешево. В принципе, в Токио дешевле вы вряд ли найдете. Ну, может быть, где-нибудь там, даже около деревни какой-нибудь там. Ну, они гирки здесь по 50 йен. Здесь плохой просто. Блять, здесь нет цены, да? А, вот, вот цена. Вот, 56 йен. Есть, пожалуйста. Если вы все-таки хотите готовить, и у вас там есть плита, и сковородка и все дела, пожалуйста, вот такие вот котлеты полуфабрикаты замороженные, мясные, там, с курицей, с свининой, говядины говядиной разные цены в принципе вот вы видите здесь за 600 грамм вот эти 60 по 10 штук 10 штук по 60 грамм вот, 400 грамм 150 грамм вот большие такие 6 штук то есть стоит очень даже дешево то есть, 200 300 йен на, на неделю вам в принципе там картошки или к салату, о, к, салату <laughs> к спагетти каких-нибудь там вполне хватит или рыба вот тоже для любителей, тех, кто любит рыбу. там. Вот, соответственно, для сэндвича хлеб вполне нормальный. Восьмикусочный вот лучше брать. Вот 8 вот, Для сэндвича самый то. 8 кусков за 70 йен. 72. Разницы никакой нет. Что 6 кусков, что 8. То есть по весу одинаковый. Просто они разные по толщине. Ну а если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. С вами был Дэн. До скорой встречи.